Добрый день дорогие друзья, уважаемые коллеги трейдеры, воскресенье, 19 февраля. Приветствую всех на обзоре рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, это YouTube канал, Telegram канал, ссылочки будут в описании. Помимо открытого Telegram канала у меня закрытая группа, в которой я достаточно активно, динамично описываю свои мысли по рынку, даю интересные точки входа, какие-то идут инвест проекты, какие-то сделки мы делаем в рамках «Внутри дня». Плюс ежедневные обзоры рынка каждое утро. Кому интересно, ссылочка будет в описании, пишите в личку, обращайтесь. Давайте смотреть экономический календарь, который нас будет сопровождать на этой неделе. На предстоящей неделе, вернее. Завтра Америка, Канада отдыхает Начинаются более-менее активные новости, начиная со вторника. Значит... Мы с вами видим, что в среду, вернее, в четверг нас ожидает данные ВВП в США 16:30, плюс число первичных заявок по безработице. Мы видели реакцию рынка на текущей неделе на индекс потребительских цен или на инфляцию. Были достаточно сильные вертолеты по рынку, о чем я предупреждал в рамках своих каналов. Поэтому сделок в момент лично я не ищу никогда. Если вы находитесь в сделках в момент выхода новостей, у вас есть большие риски того, что каким-то вертолетом вас может зацепить. Если вы сидите на спотовых позициях, одна ситуация, но если вы используете маржинальные плечи, да, это все достаточно опасно. Значит, смотрим новости на этой неделе. Еще раз, более-менее более, такие новости нас ожидают. Во-первых, среда – это публикация еще протоколов Федрезерва нас ожидает после последнего заседания. Ну, четверг, еще раз повторю, ВВП. Пятница – базовый индекс расходов на личное потребление. Соответственно, все это будет оказывать влияние на индекс доллара, на состояние американского рынка. Ну, американский рынок, вы уже понимаете, мою логику мышления оказывает влияние на весь рынок в целом, в том числе и криптовалюты. Значит, давайте посмотрим на индекс страха и жадности по биткоину, который на этой неделе находится на которую неделю, скажем так, находится на высоких отметках, то есть у нас уровень радости на текущий момент составляет 60 пунктов. Мы понимаем, что оптимистов на рынке очень много, фома людей давит, каждый думает, что вот не успел запрыгнуть с последнего вагон поезда, но мы понимаем с вами, что на дистанции, скажем так, тот, кто не фиксирует свои позиции или не умеет этого делать, или где-то что-то проспал, то может ожидать хорошая встряска. Сейчас будем смотреть на графики и понимать, что происходит в моменте на рынках. Значит, начинаем мы по традиции с состояния индекса доллара США, который на этой неделе продолжал свое движение в восходящем тренде. У нас поставлена пятиволновая структура вверх. Сейчас лично я ожидаю коррекцию по индексу доллара. Все это может дать влияние на весь рынок. Вы понимаете, что снижается индекс доллара ликвидность из доллара переходит в какие-то другие активы, в том числе идет фондовый рынок, товарно-сырьевой, криптовалютный и так далее. Если возникнет коррекция по инструменту индекса доллара, соответственно, мы понимаем, что у крипты есть еще, скажем так, порох. Двинуть выше. Куда выше, сейчас будем смотреть. Но, по крайней мере, в моменте я ожидаю развития коррекции. Не знаю, появится она на этой неделе, импульсно у нас какое-то пойдет снижение, или это будет какой-то боковичок и далее снижение. Но в целом я ожидаю коррекцию по этому инструменту. Собственно говоря, на снижение индекса доллара нас может сподвигнуть рынок товарных и фондовых активов. Да, еще хотел один обозначить момент. На индексе доллара мы с вами видим дивергенцию, когда у нас индикатор гистограммы МАГДИ значит, идет в нисходящем направлении, график идет в обратном восходящем направлении. Соответственно, мы понимаем, что рано или поздно такие дивергенции они отрабатывают. Это четырехчасовый таймфрейм, поэтому это еще один повод в сторону продолжения нисходящего движения по индексу доллара. Значит товарные сырьевые фондовые активы мы видим что это промышленный индекс Доджонса джонса начинает поджиматься к верхней кромке соответственно мы понимаем что чем больше происходит поджатие к уровню а это четырехчасовым таймфрейм тем больше вероятность у нас пойти в восходящем направлении соответственно группа товарных и фондовых активов может подтолкнуть восходящее движение по всему рынку в принципе идентичная ситуация у нас по SP 500 в целом, если смотреть по S&P 500, у нас была расширенная горизонтальная коррекция. И в принципе в пятницу мы получили восходящий импульс, который вот отмечен этой свечой. Самое главное условие это то, чтобы мы... Вот сделали именно закол вот этого вот уровня, отмеченного красной стрелкой. Тогда мы можем ожидать коррекцию и продолжение дальше восходящего движения. Соответственно, пока мы не видим а, этой структуры, ну, как, какое-то развитие коррекции еще может продолжаться по S&P 500, но в целом мы понимаем, что если растет группа товарных фондовых активов, в том числе а, промышленный индекс нас Джонса, NASDAQ, S&P 500, то это в целом оказывает положительную динамику и влияние на весь рынок. Давайте смотреть теперь, что у нас происходит с доминацией тизера USDT. На этой неделе мы видели восходящий импульс. Да, у нас тут есть тоже, кстати, конвергенция, когда у нас по MACD мы идем в восходящем направлении. Фактически цена или показатели значения идут в нисходящем. Вот в пятницу на, на этих всех импульсах мы продолжали снижение по доминации. Собственно говоря, вот почему мы получали импульсы и до сих пор получаем эти импульсы на различных видах монеток. Да? То есть мы понимаем, растет доминация USDT, ликвидность из монет пересекает в тизер или стейблы, растет USDC, USDT, соответственно, падают альткоины. Ну и когда прямо обратная картина, мы понимаем, что значит, ликвидность из тизера идет в абсолютно практически весь рынок. Поэтому структура тренда у нас сейчас значит, стала нисходящей область. Сопротивление у нас находится на, на отметке вот фактически вот этот хай 6,8%. Ну, процентов. Соответственно смотрим. Завтра ждем открытия рынков. Рынки несмотря на то, что закрыта Америка и Канада завтра не отдыхает, но рынки в целом и товарные и сериевые и фьючерсы, и все будет работать, поэтому, да, может не быть определенной динамики на рынке, но рынки будут работать, соответственно, мы можем увидеть какое-то направление по трендам образованных. Ну, еще раз посмотрим с вами доминацию биткоина, биткоин-доминация, которая... В принципе, получил восходящий импульс, коррекционное движение. Сейчас у нас формируется double ботом, то есть двойная фактически вершина. То же самое мы с вами, кстати, наблюдаем и на графике биткоина. Ну, соответственно, это уровень золотого сечения. Лично я ожидаю продолжения нисходящего движения. То есть это, возможно, было у нас первая импульсная нисходящая волна. Сейчас волна вторая коррекционная. Основное условие, главное, чтобы она не перебивала вот этот хай. Если она его перебьет, соответственно, у вас... Восп... Возрастают шансы значит, возрождения восходящего движения, восходящей структуры тренда и ну, дальше будем смотреть так как ведется доминация биткоина, соответственно растет доминация битка, но это вытягивает определенную ликвидность из альткоинов, а доминация биткоина начинает расти тогда, когда на рынке есть какая-то неопределенность или страх и, и так далее, ну по крайней мере по показателю страха и жадности биткоина мы находимся на пиках. То есть, когда она начнет снижаться, будем смотреть в моменте, что происходит на рынке. Давайте значит посмотрим на график самого биткоина. Биткоин. Ну, собственно говоря, вот он. Вот моя разметка, которую я уже введу не первую неделю. Собственно говоря, рынок поставил пятиволновую структуру. Единственное, у меня большой вопрос, является ли это пятой точкой или нас может ожидать еще восходящее какое-то движение куда, за вот этой областью, за которой стоят какие-то определенные стопы, будет ли вынос этих стопов или нет, ну будем смотреть, опять-таки гадать а, преждевременно, но меня очень напрягает то, что у нас в рамках дневки уже пошла дивергенция, то есть график у нас растет, значит, Макди загибается в нисходящем направлении. Такое это правило а, возникает всегда между третьих и пятых волн образованных. Соответственно, это уже прямой признак того, что цене пора отдыхать и идти на, на ну, как минимум, на какую-то коррекцию. Э -э нормальное значение коррекции, вот натянутые уровни Fibonacci, в принципе, они являются актуальными, отмечены, ну, пока не переберетесь в хай. То есть, в принципе, вплоть до 50-60% коррекции, это абсолютно нормальное значение, которое э -э может вызвать вот... Э последующем вот эту коррекционную волну да мы находимся вот у нас полка есть еще объемов очень сильная которая была у зарождения всего этого импульса соответственно зоны имбаланса они находятся вплоть до отметок скажем так понимается 16500 а если мы посмотрим на более низкие значения то в принципе вплоть до 15 тысяч 700 долларов то есть, может быть может то есть ну как это не по нацели, что мы должны туда прийти и закрыть этот имбаланс, но э, это вероятность того, в принципе, что это может быть. Но лично я ожидаю не такую глубокую коррекцию. Может быть, вплоть до 20 тысяч она бы неплохо смотрелась. Давайте мы с вами включим на этом графике значит, наши мувинги, и скользящие средние, такие топовые, знаковые. Значит, В рамках гневки у нас поддержка 20 -ка. Значит, пока мы находимся на двадцатку, у нас восходящее все идет направление. Соответственно, вот и уровень 23 по FIBA, 23.230, значит, это наша пока ключевая поддержка. Следующая поддержка у нас 50-й мувинг, который цена при улете, скажем так, и вверх, она не дошла на вот в этой зоне, в области этой коррекции, то есть, которую, возможно, многие ожидали. Рынок пошел по своему пути, соответственно, что-то у меня тут билась стрелочка. Есть, вероятно, многие ожидали движения в более нисходящем направлении, но, тем не менее, рынок развернули и повели его наверх. Соответственно, сейчас у нас ключевая поддержка. Это 20-ка дневка локальная, 50-ка более глобальная. Но в любом случае мы понимаем, что вот эта полка объемов, которая была образована здесь, она выступает очень сильно, достаточно... Уровнем поддержки, который у нас здесь сформирован. Опять-таки, это все находится на перекрестии этих мувингов. Ну, соответственно, можно ожидать снижение, ну или коррекцию, скажем так, да, в области этих ценовых значений. Ну, соответственно, поставлено, сейчас, поставлено ли сейчас хай этой пятой волны, либо еще какое-то будет движение в восходящем направлении, куда оно может быть. Давайте посмотрим, нарисуем. Трендовую нашу линию, куда нас можно завести, ну, куда-то в области 27-28 тысяч. То есть, если мы с вами посмотрим в рамках недели. Так, в рамках недели сейчас мы отключим... Наше скользящее среднее, чтобы они нас не сбивали. Берем, да, в принципе, если я беру, берем вид рисования. То мы понимаем, что наша коррекция может дойти вплоть до верхней границы 23 уровня по фиба. Более того, на недельке обратите внимание, у нас есть поглощение предыдущих свечей это достаточно сильный бычий признак поэтому конечно утверждается о том что восходящее движение закончено преждевременно мы видим что макдивнов переходит в нулевой зоне на неделе то есть несмотря на все то что мы росли достаточно долго и без коррекций рост возможно еще не окончен это все должны понимать и такой рынок шортить в данный момент времени достаточно опасно я думаю что это понимает все Опять-таки, определенная зона ликвидности за 25 тысяч стоит. 25. но ну, следующий уровень это 27.365, который будет выступать определенным ну, магнитом для состояния текущей цены. То есть это надо понимать, это надо воспринимать. С учетом того, что индекс доллара у нас может пойти на коррекцию, а американские фондовые и товарные рынки могут пойти в восходящем направлении. Соответственно, я думаю, что в моменте это может поддержать и биткоин. Ну, соответственно, Понимая всю эту структуру восходящего тренда, область поддержки у нас сейчас находится вот фактически 21,647. Ну и плюс по всем нашим увингам мы понимаем, что поддержка наша постоянно поднимается за состоянием цены. Соответственно, да, у нас есть сейчас сопротивление в виде 50-недельной скользящей средней. Мы видим, что не просто так цена на ней остановилась, а 50-ка у нас не так давно пересекла 200-ку недельную. И это тоже надо понимать, что на рынке крипты, конечно, это произошло впервые. Мы не знаем, как отреагирует на это рынок криптовалют, но традиционно на фондовых и других рынках это очень сильный медвежий признак. Но в любом случае подтверждений шартов сейчас нет, ланги в данной структуре рынка небезопасны, поэтому я бы рекомендовал дождаться появления каких-то первичных признаков на появление коррекции, а дальше уже о чем-то рассуждать. Давайте посмотрим на еще один момент. Я обозначил на другом графике. У нас 4 часовик. Сейчас отключим скользящее среднее. Ну еще раз вот. Локальная поддержка у нас импульсная формация возникла из этой области. Соответственно. В принципе, если будет возникать какое-то коррекционное движение, то можно где-то выискивать на противоходе точку входа в лонг по биткоину при зарождении этого нисходящего импульса, появлении какой-то трендовой. Дальше на пробой этой трендовой значит, можно искать -то, какие-то точки входа. Так, Смотрим дальше состояние, что у нас с эфиром. Значит, эфир. Аналогичная ситуация. Значит, мы, в принципе, идем в рамках восходящего восходящего тренда. Значит, я здесь отметил структура тренда по эфиру у нас идет восходящая. Мы видим, что у нас был сформирован, ну, так глобально, если уже смотреть, то а у нас был сформирован нисходящий клин, который мы пробили в восходящем направлении, так если его прочертить. Собственно говоря, вот зона 2000 долларов, она на сегодняшний день является зоной магнита. Мы понимаем, что у нас определенная ликвидность была собрана за этим уровнем. Сейчас на повестке дня стоит этот уровень, ну, соответственно, остальное все находится здесь. В принципе, эфир выглядит достаточно побычно. У нас такая же поставлена пятиволновка. Первая волна, вторая, третья. Четвертая коррекционная и сейчас где-то финальная пятая. Где она найдет свою остановку, естественно, вам никто не скажет, но в целом мы понимаем, что рынок пока выглядит достаточно сильно в бычьем настроении. Ну, соответственно, еще раз повторю, что шартов пока нет. Нет слома структуры, нет подтверждения. Да, была попытка, но все это реализовалось в итоге в рамках четвертой волны. И сейчас у нас существует вариант похода в пятой. Какая она будет усеченная или удлиненная, мы не знаем. Мы знаем одно, что пятая волны, они могут повторять структуру первых волн, быть 0,5 по ФИБО от первой волны, 0,60% от соответственно, вам об этом не скажет никто. Да, у нас есть легкий намек на наметку по коррекции, это вот это расхождение, когда у нас гистограммы по Магди уходят в нисходящем направлении, график идет в восходящем направлении, то есть это все намекает на то, что коррекция вот-вот уже где-то рядом. Будем смотреть, как она будет реализовываться в начале следующей торговой недели, но ну, я предлагаю перейти на монету Soul и посмотреть, что у нас происходит там в моменте. Вчера в рамках канала я публиковал свои мысли по солу. В принципе, была поставлена значит, сильная импульсная формация в восходящем направлении. Сейчас существует коррекция. Коррекция укладывается в рамках формирования треугольника. Дорисуется ли точка Е, я пока, естественно, не знаю. Значит, но приблизительно поход наверх может быть вот в таком ключе. Та же самая, посмотрите, у нас есть... Да, значит, ну, расхождения как таковой на графике нет, но Магди показывает о том, что и сол может пойти в рамках коррекции. Соответственно, в принципе, это все укладывается за рождение вот коррекционной волны ну, и дальше выход вверх. Соответственно, смотрим, наблюдаем. Цель 36% поставлена исходя из высоты основания вот этого нашей, нашего треугольника. Пока еще не до конца сформировано, но, собственно говоря... Оно меряется у нас вот так. Берем высоту, откладываем на высоту выхода. Ну, соответственно, вот мы видим с вами результат. Поэтому смотрим, наблюдаем. Шортов по Solani я бы не рекомендовал. Надо ждать подтверждения развития коррекции. С учетом того, что это дневной таймфрейм. Это может растянуться, ну, скажем так, еще на какое-то определенное время. Возможно, и длительное. Возможно, этот треугольник значит, трансформируется в какую-нибудь другую структуру. Но в любом случае пока не поставлено. Какая-то финальная точка Е. Говорить о, о том, что мы готовы сейчас пробивать. ведь наверх достаточно рано. Смотрю, наблюдаю. В рамках телеграм-канала публикую. Дот. Дот. Ну, красавец. Собственно говоря, про дот я говорил еще с момента зарождения своего телеграм-канала. Дот держу. Продолжаю докупать. Ну, докупал я его внизу, в той зоне, в которой я рекомендовал. Ну, собственно говоря, вот фактически отметка которую мы прошли от нижней зоны 85 процентов да естественно по нему я ожидаю тоже развития коррекции какое будем смотреть но пока dot естественно поглощают вот эти все нисходящие импульсы мы видим как монета подходит к очередному блоку сопротивления будет ли пробой этого блока или нет в целом мы глобально движемся к нисходящему значит к медиане нисходящего параллельного канала которая стоит на отметке где-то на текущий момент в рамках там, 10 долларов плюс-минус соответственно было достаточно длительное накопление вот сейчас мы с вами видим реализацию того что во что выливается это длительное накопление соответственно смотрим наблюдаем в целом можно будет ожидать развития коррекционного движения вплоть до 50%. Ну, Где-то вот зона обозначена у меня, да, куда может прийти ДОТ. Это может и 5.70, 5.40. Ну, пока об этом говорить преждевременно. Структура тренда у нас сохраняется восходящая. Поэтому, ну, естественно, в данный момент времени уже лонг, точку входа в лонг искать рано. Это можно было сделать в пробой, скажем так, вот этой вот да, трендовой линии, которая у нас была. Ну, соответственно сейчас уже монета показала определенное движение соответственно ну, искать точку входа я бы не рекомендовал надо ждать коррекцию и работать с коррекцией в спокойном режиме так что у нас с дайдексом дайдекс ну, опять-таки дневка видим макди идет да, в нисходящем направлении собственно говоря и цена движется в унисон значит была поставлена, было поставлено трехволновая структура роста. В целом выглядит все достаточно интересно в продолжении тренда, но мы пробили нисходящий параллельный канал. В итоге финальная точка была поставлена в области 50-60 процентов коррекции, то есть это абсолютно нормально. Что можно ожидать сейчас? Сейчас мы получили первичный импульс, сейчас можно ждать немножечко коррекции, ну и дальше продолжение в движения Соответственно смотрим, наблюдаем. Пока, как бы говорить преждевременно о том, как будет развиваться эта структура, в принципе, она может развиться еще и в более глубокую коррекцию, четвертая волна может уйти гораздо ниже, соответственно, на многих монетах сейчас рисуется что-то подобное двойной вершиной, поэтому, ну, в том числе и на самом биткоине, да, поэтому мы понимаем, что где-то мы приблизительно находимся на пиковых максимальных значениях, соответственно, ну к лонгам надо тоже относиться достаточно аккуратно. Есть ряд монет, которые еще не стрельнули, соответственно, вот надо присматриваться к ним и выделять все свое внимание. Для того, чтобы поймать еще попутно восходящий тренд. Ну, соответственно, еще раз, дайдекс получили первичный импульс. Можно ждать какую-то коррекцию и смотреть, как будет себя вести цена на этой коррекции. Идем дальше. АПТМ. АПТМ. Где? Ну, как бы гистограмма идет в нисходящем направлении. Собственно, очень похожая структура с дайдексом. Да? То есть, у нас была поставлена 5 структура. Сейчас идет коррекция в рамках второй волны. Я ожидал ее увидеть пониже, но не дали, не дошли даже до 50 уровня. Соответственно, появился опять первичный импульс точно такая же система, как по дайдексу. Значит, надо ожидать и смотреть, конечно, на основного поводыря, на биткоина, как он себя будет вести в моменте. Но, по крайней мере, по ПТ, в принципе, я лично продолжаю еще э, развитие коррекционного движения, так как я считаю, что недостаточно был скорректирован весь этот импульсный рост, восходящий. Соответственно, ну, в любом случае, конечно, в моменте можно принимать решение о каких-то краткосрочных позициях, там, в рамках внутри дня так как мы это делаем в рамках нашего закрытого канала, собственно говоря по большому счету мне все равно сколько он стоит я вижу структуру рынка структуру тренда структуру свечей соответственно принимает какие-то решения о краткосрочных позициях но в целом как бы недостаточно все равно птс скорректировался относительно вот этой вот всей импульсной движущей волны роста обычно такие волны должны корректироваться глубже но ну, не дали не дали и не дали ждем ждем смотрим то есть вот был первичный импульс вот вторичный соответственно даже если померить по фибо вторичный наш импульс, то мы, в принципе, пришли на почти 61 уровень по Фибо, То есть это достаточно интересный уровень, когда можно э, брать ланги со стопами за первый уровень, ну, соответственно, дальше какой то ловить восходящее движение. По ПТ я думаю, понятно. ICP. ICP. Сегодня, вчера, вчера, сегодня монета показала импульсный рост. Пятиволновочка идет, но здесь нету на дневке ни разворотных, никаких формаций. Пока инструмента находим, инструмент находится в достаточно бычьем, импульсном росте. Но ожидать развития коррекции по нему, естественно, стоит. На каких отметках она будет зарождаться и как это будет себя отражать поведение цены относительно графика. Мы будем смотреть в моменте. Пока в ICP в данный момент времени я бы рекомендовал быть осторожным, то есть кто бы ну, либо стопы подтягиваете, либо фиксируете частично позицию, но в целом где-то вот пятая волна, то есть если пятую волну распределить на те же пять подволн, первая волна, третья, четвертая, ну где-то возможно это был и пик, может быть после коррекции появится еще какая-то там незначительная Структура роста, поэтому ну, смотрим, наблюдаем, в моменте буду комментировать тогда, когда буду что-то четко видеть по ней. Ада. также из конечного диагональника сделал маленькую коррекцию. Собственно говоря, это, это произошла характерная история практически на всем рынке. Ну, понятно, биткоин не дал более глубокой коррекции, все альткоины потянулись в моменте за ним. Плюс доминация стала снижаться, соответственно, многие монеты не совершили того импульсного роста, которые должны, э, вернее, не совершили коррекционного необходимого движения, который ну, которые, скажем так, был бы абсолютно нормальным при импульсном росте. Но понятно, что чем выше будет забираться цена, тем больше будет потом коррекция. Соответственно, смотрим, наблюдаем, они-то находятся на хаях, откровенно говоря, торговать ее в данный момент просто некомфортно. Поэтому все графики надо заново пересматривать. И, ну, по крайней мере, есть монеты, которые еще не стартанули, а есть монеты, которые уже прошли достаточно хороший импульсный путь. Поэтому надо присматриваться к тем монетам, которые еще не сделали этого большого импульсного роста. Так, лайткоин. Ну, в принципе, лайткоин молодец, красавчик. Что сказать, Ведем, веду его давно уже. Ну, понимая, что где-то мы находимся у разворотных формаций, но ну, вы видите, сколько недель подряд лайткоин рос. Конечно, эта история когда-нибудь будет иметь место за завершения, будет ли поставлена еще цель 110 долларов, ну, говорить пока преждевременно, но... Очевидно, что если биткоин покажет какой-то восходящий импульс, последующий, то и лайткоин будет за ним подтягивать. Но пока в данный момент времени по лайткоину можно ожидать развития коррекционной фазы, куда в область вплоть до 60 долларов. Я не говорю о том, что ее надо сейчас шортить, соответствующей структуры, информации еще нет, образованной на графике. Но тем не менее, как бы монета достаточно неплохо отросла. Соответственно, по ней как минимум я ожидаю какой-то коррекции, даже если натянуть уровень Фибоначчи текущего состояния цены, то мы понимаем, что в принципе нормальная была бы коррекция в 50% это 76$, долларов, 61% 70$, ну где-то в область этих ценовых значений можно будет ожидать развития коррекции по лайткоину для того, чтобы брать его опять на долгосрок, потому что в целом по лайткоину еще раз покажу, жму, мы идем в рамках а, заужающегося треугольника и пружина сжиматься будет и потом достаточно сильно она может вырасти. Соответственно, цели вверху могут находиться вплоть до 1000 долларов. Я, вот зона 1618 — это то значение, где можно будет ожидать лайткоин при следующем импульсном росте. Да, это может случиться поджатие вплоть до лета, но вы должны понимать, в принципе, в принципе должны понимать, где мы находимся сейчас, что нас может ожидать в будущем. Лид давал эту монету в рамках закрытого чата. Собственно говоря, монета от моих рекомендационных точек входа уже дает 35%. В целом, публикуют достаточно много мыслей по различным активам. но ну, В частности, по литу. первичная зона остановки это 100% от точки входа, но ну, а дальше по ней можно ожидать вплоть до 600% при пробое более, скажем так, мощные трендовые сопротивления, То есть это будет следующее ключевое сопротивление. Ну, соответственно, вот Лид показывает такие хорошие успехи, тем более мы видим по тому же МакДи, который показывал длительное очень накопление монеты, это чуть ли не с весны 2022 года, но во что выливаются такие накопления, вы уже увидели, вы понимаете. Последняя монетка, которую рассмотрим, это ТВТ. Вот ТВТ, кстати, очень неплохо смотрится. Да? То есть Я ожидаю по ней развития еще восходящего движения, вплоть до, ну, куда-то область 1.7. Обозначим эту третью волну, которую я лично жду. Поэтому вот мы поставили первую волну, вторую. Отмена сценария, это уход за 1.22, наверное, там, да, обозначим вот этот лой. Конечно, это будет значить отмену сценария, но в целом пока жду э, восходящего движения в рамках третьей волны. Тоже в рамках закрытого телеграм-канала я веду эту монету, соответственно, ну, по ней жду, вот она еще не стартанула. Также не, не стартанул еще, в принципе, и ZEC, Z -Z -Z Это из старого, скажем так, старой э гвардии монеты. Сейчас найду ее. Z -Z -Z -Z, вот он. Собственно говоря, вчера я давал тоже рекомендации по ней, по ZEC пробили трендовую нисходящую линию, соответственно, по ней я ожидаю еще, ну, ожидаю рост, откровенно говоря. Соответственно, ZEC также жду еще в восходящем движении. Все, господа, я думаю, основные направления тренды рассмотрели. В принципе, структура всего рынка сохраняется восходящей, поэтому ищем интересные точки входа. Ну, а сегодня желаю всем хорошего дня и жду открытия новой торговой недели. Всем удачи, всем пока!